Итак, перед нами редуктор на буровую установку. Он же 500-й редуктор, он же ТСН. В общем, вот такой вот он грязнучий, как правило, бывает. Что мы видим? Что у него случилось? У него оторвался вал. Вот он. Вот он, оторвался вал. И сейчас мы будем производить замену, ну и вообще дефектовку, ремонт этого редуктора. Ну что, начинаем. Так, берем редуктор тихонько в одного, удобнее это конечно делать когда редуктор закреплен на установке. Так, ставим его тихонечко, что мы видим сразу же, смотрим есть ли вот здесь вот, вот в этом месте болтик, ну и шайбочка, на визуально смотрим ее, то есть в принципе он есть, бывает такое то, что этого нету. Если нету, то обязательно должно быть. В принципе, тут все крутится-вертится. То есть, все нормально. Это все, в принципе, ходит очень долго. Так, чтобы нам поменять вал редуктора, что нам нужно? Открутить вот, эту вот, вот этот болтик. Открутить этот болтик. Открутить вот эти четыре болтика снимаем нижнюю крышку и потом самое в чем нюанс вот когда вот так откручиваешь он будет прокручиваться потом прокручивается хоп его открутил тихонечко так то есть все будет снято таким образом чтобы это можно было сделать в поле и с двумя ключами вот. Теперь не забываем здесь гравер и шайбочку, тихонечко достаем это все. Достаем. Вот это все скользко, неудобно, конечно, лучше работать голыми руками. Теперь, вот там видите отверстие, туда нужно закрутить этот же болтик. Объясню для чего туда болтик нужно закрутить потому что вот вы сюда будете колотить выколоткой молотком потому что вал у нас выходит вниз вот туда и чтобы не закоцать резьбу болтик обратно закручиваем так вот его обратно закрутили можно не сильно так чтобы главное это чтобы он там был дома теперь откручиваем нижнюю крышечку если вы это делаете над скважиной то лучше постелите что-то типа вот такой же посудины потому что все равно там внизу будет масло ну чтобы вкус скважины не капало так вот мы откручиваем откручиваем тихонечко Снимаем крышечку. Она сидит, как правило, на герметике, но с завода там идет а, прокладка бумажная. Но потом все равно надо на герметик садить. Так, сняли крышечку. Что мы здесь видим? Здесь мы видим сальник. Их тут две штуки. В принципе, они а, довольно таки долго ходят. Можно их и не менять, потому что в идеале вот в этот редуктор заливается трансмиссионное масло и солидола, ну, не знаю, ложки 3-4 солидола, чтобы оно было густое, потому что вот, -вот здесь вот солидола нету, вот он весь в масле, потому что это все вытекает, на бок его класть нельзя, в общем, короче, либо масло должно быть густое, либо его просто нельзя на бок заваливать, что в бурении никак, он по-любому на бок заваливается. Так что сальник он тут ролит как таковой. И не нужен ну как не нужен нужен нужен но этот нормальный так дальше ставим вот такую вот железную штуку и колотим тихонько вот и вот у нас видим у нас тихонько бам идет вот пошел вот. так так, вот появился подшипник. Колотить не боимся, этот редуктор был сделан на заводе, все рассчитано. Так, вот вылез первый подшипник, там их два. Как? Еще самое важное, когда вот вы колотите, вот здесь вот есть шпоночка. Вот эту вот шпоночку обязательно лучше достаньте, потому что если она упадет внутрь, имеется в виду в полость редуктора, не вниз ползет, она именно упадет в полость туда, то вам придется вот откручивать эти все болты, разбирать крышку, выдавайте подшипник, короче канитель, это долго. Из-за этого обязательно достаньте шпонку, обязательно. можно чуть еще ниже шлепнуть а вот вот вот она родная но может создать очень много хлопот так вот все шпоночку мы достали все теперь можно смело смело колотить Оп. Третьей рукой обязательно поддерживайте вал чтобы он у вас не улетел в скважину. Вот тихонько его сейчас. Не, он, он чуть пошел наискосок, его надо вот сюда вот стукнуть, вот сюда в бок. А то он, видишь, криво стоит вот так вот. Я его Так. Во, блядь. Отлично. Вот еще немаловажно, не забывайте, что на валу, на валу есть вот такое вот колечко. Некоторые его теряют, или оно тоже упадает туда, в полость редуктора. Не забывайте, колечко и шпонка. Ну, в принципе, все. Все это кладем вот сюда. Вот у нас вот такие вот запчасти. Вот лежит новый вал, новый в общем, вот у нас конченый вал. В общем, без всяких там каких-то приспособий съемников, а варварским методом снимаем подшипнички. Но самое важное, когда будем снимать, не стучим по наружней обоями, а стучим по внутренней, чтобы не испортить сам подшипник. Ну что, поехали? Опять же, третьей рукой держим вал, а другой колотим вот он, спокойненько, но бывает, кстати, и неспокойненько слазит, но слазит. Там, наверное, расплюснулось, когда разломали и вот здесь вот завальцевало, ну-ка, ничего не упирается. Слушай, он не слезет, а нет, слезет, слезет, он просто вот здесь вот, у них видать этот вертлюк тут колотил и тут образовалась канавка. Сбей чуть подшипник туда и эту и эту канавочку, наверное, надо будет, да, вон видишь она, вот она образовалась канавка и вот он сейчас в нее упирается, Ну видишь ее расплюснула, аж прямо вдавила сюда, надо ее болгарочкой стесать и в принципе. Все должно слезть. Такое тоже бывает, это когда вот очень долго не следят за инструментом, а работают и работают. Но ничего страшного. Всякое бывает. Так. В общем, у нас здесь была фаска, которая образовалась от ударов вертлюга об эту полость. Мы ее сточили болгарочкой на видео не буду показывать как это делается в общем все просто и теперь у нас должен подшипник слезти даже без ударов но это очень большая редкость что без ударов слазит подшипник но бывает и такое вообще там должна быть плотная посадка на валу это просто говорит, ну эти подшипники особо менять не нужно, если на них есть какой-то небольшой люфт, это ничего страшного тут всего лишь 51-100 оборотов кто, смотря кто какими пешками работает так что в этом нет ничего страшного снимаем второй подшипник еще раз повторяюсь мы в поле без всяких съемников все это может делаться Это не идет, да? А так ты вот сюда вот в дырку. В поле же есть дырки? Вот так хай, как голбану вот. Так, ашискры пошли. надо вот, отлично. Значит, мы на верном пути. Не, можно поддерживать третий отход, В принципе. Ага, все. Теперь с этого вала нужно скрутить э, болтик вот здесь торца. Ага. Так, ну и в принципе новый вал, на котором даже еще никто не сидел мы. Вот с ним надо поаккуратнее для того, чтобы не завальцевать все кромочки чипокс. Вот он сел. Можно даже на деревяшке это делать. То есть тыльную часть он даже может в руках вот его. На деревяшке было бы удобнее. Если, конечно, она есть под руками. Идет, да, Слав? Поле дерев... деревянное. Давай вот здесь на столе он деревянный, нормально. Бери такой, если он кривой, такой же Белый. там, тогда подбери такой подобный. Так, так, давай подержу. вот он садится, ага, тихонько мы его забиваем. Вверх-вниз подшипник без разницы, не одинаковый абсолютно. Субтитры еще чуть-чуть ага, еще, вот еще сейчас это а. еще раз этой же стукни еще раз еще раз все вот она отлично все сел давай одеваем второй, конечно же обязательно протираем его все было по фальшую. такой же? Нормально? Все. Хорошо, когда есть вот такая вот дырочка. Вот, и также мы его. Оп, все, он дома. Все все все у нас вал готов для дальнейшего монтажа теперь в чем нюанс во-первых сразу же на вал одеваем вот это колечко одеваем это колечко в принципе шпонку сейчас ставить пока не нужно объясню почему Да потому что вы сейчас будете колотить она у вас 550 раз выпрыгнет вот так вот здесь тоже есть свой нюанс вот здесь в валу есть вот такое вот отверстие тоже под резьбу под болтик лучше сюда тоже закрутить болтик, болтик. потому что мы будем колотить так, по этому чтобы это валу чтобы это забить его вовнутрь вот закручиваем болтик хоть шайбой да? что uh -huh. Вот закручиваем Болтик и вот эту вот шайбочку мы взяли с этого же редуктора. Сейчас мы будем поэтому колотить. Так, стоп, колечко. Колечко, колечко, колечко. Не забываем колечко. Все, вставляем его туда. Убираем вот это корыца. И тихонечко, но другой человек, третьей рукой, обязательно третьей рукой, желательно вот так вот, вот. Хопа, вставил вот таким образом. И постоянно он как бы создает сопротивление. Это делается для того, чтобы кольцо у нас не выскользнуло вверх и не упало в полость редуктора. Ну и все, колотим тихонько. Чуть-чуть славь сюда. Как бы криво, потому что идет. Да-да-да. Давайте его лучше, может, ну давай, давай нормально. забиваю забиваем О, пошел, пошел, пошел, пошел, нормально. Вот он выпрямляется. Угу. Ага. Ага. Нормально, нормально. Ты, ты, ты, ты, ты главное контролируешь. Все, теперь он пойдет легко. Туда. Оп, оп, оп, оп. Так, так отлично все он проскользнул одну посадочную теперь пошел в следующую. тут тут нужно поправить редуктор то есть вот он чтобы он встал в этот в саму шестеренку желательно примерно совместить где у нас будет шпоночный паз примерно забиваю его туда все вверх а там потом мы ее все равно передвинем нормально там передвинется вот так он даже от руки чик вот оп все нужен термин точка а ты по валу стучен, его сам за а или он вниз даст скользет пошел теперь теперь смотрим все у нас здесь чуть-чуть вот не сходится у нас шпоночка аккуратненько можно ее отверточкой подстучать чтобы у нас совместилось Чуть-чуть лишка а слегка. вот чикс, отлично. Теперь берем шпоночку, аккуратненько опять же. Да, там разницы нет. Все, вот она туда провалилась. Все, теперь третья рука поддерживает здесь шпоночку, просто поддерживает шпоночку и вот этот вал. А Две других руки заколачивают подшипник и заколачивают вал. Я так понимаю, все у нас село так. Ну все, Слав, давай верхушку сейчас затянем. Теперь выкручиваем вот этот болт с этой шайбой. А что за люди-то, а? Ты звонил, ты звонил, так, вот выкрутили этот болтик шайбочкой и закручиваем его в это отверстие для того, чтобы у нас, не дай бог, вал не улетел вниз. я нормально. Шайбу можно по идее выправить, но она все равно загнется, как бы тут. То, в принципе, редуктор сделан так, когда вот эта шестеренка двигателя ставится туда вниз, то этот болтик, он в принципе, не может выкрутиться и упасть в редуктор. Он, он упрется в вал двигателя. Вот. Но бывало, мы еще иногда ставили его на герметик, закручивали. Но, в принципе, этого не нужно. Вот, закручиваем. Сейчас можно, пока это все не сильно. Хоп, подтянули. Все отлично, все. Верхушка у нас готова. Теперь все очень просто. Переворачиваем редуктор. Не забываем, что в нем еще масло, которое сейчас может течь. Редуктор уже у нас с новым валом. О, потекло, потекло, грязнучая маслица. Все отлично. Теперь здесь что мы делаем? Досаживаем подшипник, досаживаем подшипник вот он садится как надо он должен уйти чуть чуть ниже э, вот этой вот корпуса редуктора так вот все сел прямо звук такой глухой потому что у самой шайбы вот здесь есть пазик он как раз центруется и поджимается Итак, еще небольшой нюанс в установке вот этой вот крышки с завода здесь идет бумажная прокладка, Бывают их еще и две. Эта прокладка имеет толщину, но понять нужна она здесь или нет нужно, ну, можно очень просто. Ставим вниз, полностью ставим вниз и видим, если у нас вот здесь между шайбой и корпусом редуктора нету никакого зазора, вот она металл об металл, все отлично, собираем на герметик и все у нас будет отлично, если же у вас вы поставили вот эту вот шайбу и у вас уперлась подшипники, и здесь появился зазор, она не садится, то значит нужно добирать обязательно прокладками бумажными, паранитовыми, в общем набирать ту толщину, чтобы металл плотно прилегал. А то будет здесь разбивать, и масло будет вот здесь вот сочиться у вас всегда. Ну, в принципе, все, мажем герметиком. Вот мы вытерли все аккуратненько. Мажем обычным, самым дешевым герметиком. Может даже вот так жирненько. Но обязательно пальчиком растереть. Вот. Вот. может даже чуть-чуть в резьбу для того чтобы у нас как-то детонировала чуть-чуть снимала вибрация винтики не раскручивались ну и в принципе, в принципе, хоп, и садим. Все, совмещаем все дырочки. Сброс, вот, кость. Сбоку там нажми кнопочку. Ну, в принципе, все готово. Крутим, вертим, ничего не зажимается. Все отлично редуктор готов сверлить землю обязательно еще какой нюанс здесь газовым ключом потом подержите и затяните тот центральный винт потуже и в принципе все готово всем пока желаю удачи